Там кто-то спрашивал, Андрей Андреевич, как человеку необходимо, как вообще человек начинает зарабатывать и строить бизнес? Вся особенность этого заключается в некоторых таких компонентах, которые присутствуют у того человека, который начинает зарабатывать. Первое это преодоление страха. Второе это включение решительности. Третье многократное перешагивание через себя. Четвертое. Неудача всегда сопутствует начинающему человеку. Помните об этом. Появляется всегда у человека, который начинает заниматься бизнесом, появляются долги и разочарования и после этого вновь появляется идея и человек пробует еще раз видите ли что тот человек который начинает задумываться о том что он собирается заниматься бизнесом он должен преодолеть шесть вот этих компонентов его становления преодоление своих страхов включение своей решительности многократное перешагивание через свою лень не перегружать на кого-либо свои обязанности неудача всегда сопутствует начинающему поэтому никто начиная не будет ни, ни одному человеку не будет сопутствовать удача почему принцип Мечтаний перед тем, как человек открывает бизнес, влияет на такого человека. Человек перед тем, как открыть, уже делит деньги, уже все считает, все. Можете уже не думать о том, что у вас будет успешно, будут трудности. Появляются долги и разочарования, это естественное состояние. И вновь появляется идея после того, когда у человека ничего не появилось. И он начинает делать, и это все правильно. Видите ли, друзья мои, любое начинание всегда связано с падением даже ребенок почему-то ну, давайте представим себе ребенка даже ребенок который только начинает ходить он падает смотрите вы стали на лыжи упали вы решили стать на коньке упали вы купили велосипед упали вы начали пользоваться телефоном вы же его роняли конечно а пульт разбивали конечно а когда там начинали готовить еду, она получалась невкусной? Конечно, не напрасно, говорят первые блинкомом. А что, всегда с первого раза все у нас в жизни получалось? Нет, почему? Это такой принцип Бога. Этот принцип Бога, он устроен так. Все начинается с падения. Ну и когда человек падает то он обязательно ударяется поэтому когда ребенок падает он обязательно ударяется также и с нашим бизнесом вы понимаете когда человек допустим хочет идти в гору то гора это прообраз построения бизнеса когда человек поднимает в гору камень или идет в гору он же потеет конечно потеет а теперь для тех